ребят всем привет всем привет сегодня пройдем по авторынку зеленый угол и посмотрим седаны То есть Сто... под... стоимость да. расскажем что увидим все покажем открываем посмотрим заведем в общем начинаем вот а, Первый первый седан на сегодня вот он спрятался у нас во втором а, ряду Итак, ребят это honda honda cord автомобиль новый 2016 -го года выпуска редко такие автомобили попадают к нам в видео итак шестнадцатый год 2 литра гибрид брызговики ксеном мультируль салон натуральная кожа электропривод сиденья обогрев зеркал обогрев сиденья 1 миллион 409 тысяч рублей стоит данный автомобиль он на штатных литых дисках на хорошей летней резине видите установлены брызговики ветровики повторители в зеркалах заднего вида хром ручки бесключевой доступ автомобильчик у нас закрытый сзади у нас плавничок задняя часть автомобиля по низу идет тоже хромированная накладка аккорд сзади стопори у нас идут диодные камера заднего вида как видите есть салончик да интересно было бы зайти в такой автомобиль но к сожалению не можем найти найти продавца что мы видим по комплектации датчик при столкновении регистратор японский установлен на данном автомобиле по низу по переду тоже идет хромированная решетка ну и вид вид сбоку идем дальше у нас toyota corolla аксио уже uh, рестайл свежий год 2016 бензин 4 в.д. метла 4 с половиной балла uh, туманок нет 699 тысяч рублей с продавцом поговорили uh, ее аукционник лежит то есть аукционник чистый пробег пробег на автомобиле 70 70 тысяч давайте посмотрим всегда вы знаете хэтчбеки там кейткары там кроссоверы какие-то. Вот сюда нам реально мало времени уделяем. Посмотрим багажник. У седанов, у седанов, как вы видите, есть багажник, есть запаска, полноценная запаска. Ну, как, знаете, кто-то сказал, там полноценная запаска это колесо. Да, ребят, полноценная запаска это колесо. Но я просто имею в виду, то, что есть автомобили именно с ремкомплектом, и есть запаска. Поэтому оговорился. Короче говоря, у автомобиля банан. Запаска не Автомобиль 4 воды по низу состояние смотрите вот мелкий налет есть но в принципе он он легко у нас уходит так автомобиль не не ржавый багажник тоже в хорошем состоянии задняя метла камера заднего вида есть есть второй ряд сидений видите автомобиль со светлым салоном дверная карта пластик вот знаете филдера акси мне не нравится у них такой пластик Подвержен он таким сарапулькам, что ли. В стойках арбеги есть. В стойках аэрбеги есть. Ну, место здесь на втором ряду, в принципе, нормально. Подлокотника для второго ряда сидений на этом автомобиле нет. Есть варианты с двигателем 1.3. Везде вариатор. Ручник, где положено. Бардачок сверху, бардачок снизу. Идет какая-то японская японская какая-то штучка автоматические электростеклоподъемники ручки солнцезащитный козырек подсветочка ну, зеркала озер да зеркало зеркало здесь нет отключения датчика при столкновении подогрев дворников регулировка зеркал но так все все то же самое по месту ну, ребят это обычный седан. место место в него в принципе стандартные так на акцию 16 год стоимостью 699 тысяч рублей ну практически практически 700 тысяч рублей стоит данный автомобиль смотрите смотрите для сравнения цен стоит еще одна аксио тоже шестнадцатый год тоже 4 воды 699 тысяч рублей и стоит еще один аккорд но это уже четырнадцатый год 2 литра а гибрид 1 миллион триста сорок девять тысяч рублей рядом стоит toyota ой-то и до toyota toyota премиум 13 год 867 тысяч рублей она идет 4 в.д. 867 шестьдесят тысяч интересный такой цвет она без литья на штатных дисках. Установлена установлена летняя резина. Иксовая комплектация. Темный салон. Есть автомобили со светлым салоном. Итак, 2013 год, 4 воды, 867 тысяч. Смотрите, есть Альяны, да, есть вот прямо точнее наоборот, есть премию это уже стоит у нас Альяна. Ну, в принципе, технически, да, технически они одинаковые. Так, 15 год, 184 в.д. А стоимость автомобиля 900 тысяч на отдачу. У него установлены установлены туманки, штатных дисков литых нету, стоит, ну, я бы назвал это. Новая летняя резина. Повторители. Подошел продавец, говорит, аукцион родной, аукцион родной. Сейчас посмотрим задняя часть автомобиля. Ну и как всем интересно, да? 4 воды что у них происходит по по низу? Ну здесь плохого сказать ничего не могу за исключением вот этот фланец на это на большинстве на большинстве автомобилей. А, дальше, ну допустим здесь хорошая комплектация темный салон руль идет обычный пластиковый но идет полный мультируль также установлен вариатор здесь два у нас вот таких вот бардачка климат контроль антиюз дворники кому кому будет интересно 4 балла пробег 46 тысяч. на данном автомобиле по кузовщину по кузовщине автомобиль идет целый привет вот кнопка старт автоматические зеркала здесь спрятался небольшой бардачок это, ну, это японец, пепельница у японцев, да, есть вот такого плана, ребят, пепельницы. По месту, место, ну, в примяхе место показывал, да, сколько здесь. Здесь у нас двигается. Так, открывается. Два, подлога, два подстаканника. Таким вот образом они поднимаются. Можно сделать под бутылочницу. Кожаная вставочка идет, дверная карта. Вот вот эти автомобили, да, по сравнению, э, по сравнению с Axio филдерами да, взять того же самого Грейса. Кстати, Гресс сейчас покажу, если он будет открытый. Здесь салон идет клевый, мягкий. Здесь даже вот торпеда, смотрите, она мягкая. Вот здесь идет такой вот, знаете, как, но ну, это не барха, да, э, обшито все очень интересно, ну добротно вот сделано. Ну и, собственно второй, второй ряд сидений так что вам еще показать больше интересного нету ничего грейс а, 700 до да, вот стоит honda grace honda grace автомобиль 2014 года объем двигателя полтора литра он на штатных литых дисках тоже на а, летней резине есть гибридные версии гибрид идет здесь ребят полноценный то есть автомобиль едет у нас на гибриде есть не гибридные версии автомобиля. стоимость данного автомобиля 700 700 тысяч рублей кожаные вставки мультируль ну, в принципе больше интересного интересного ничего нет неттырдй год полтора литра 700 тысяч ребят посмотрите какой интересный субарь стоит семнадцатый год дали ключики сейчас откроем Посмотрите, как работает бесключевой доступ на автомобиль до да? автомобиль на данный момент закрыт подошли автомобиль у нас с вами открылся допустим также закрыли автомобиль нажали Ага, и что-то она не сработала. <свят> вот, все, автомобиль закрылся. В общем, подошли, руку приложили, автомобиль у нас а, открывается. Итак, начнем с дверной карты кожаная вставка прошита ниткой колонки подстаканники здесь а, не понять под что сдвинут короче говоря это идет пластик но вот здесь пластик идет идет уже мягкий здесь она сделана как под кожу но опять же это не кожа это пластик аукционника в автомобиле нету сидения Сидения должны быть удобные, они такие вот идут с боковой поддержкой и ну, довольно интересного плана сами сидушки посмотрите так, ладно, закрываем. Давайте посмотрим, что у нас на втором ряду сиденья Дверная карта, то же самое. Ворс, мелкие коврики. Оба, два подстаканника. Полный мультируль, полный мультируль сейчас откроем багажник давайте посмотрим заднюю часть автомобиля установлены сонары штатные ли ты диски не помню говорил не говорил хорошая летняя резина по бокам идет пластиковый обвес сзади установлена у нас метла сзади установлены метла электро сидушки железные педали давайте заведем этого монстра заведется заведется ну типичный типичный субаровский а, звук здесь уже идет как как в новом автомобиле <смех> назову это так да? как в новом Форике измененная панель мультируль работает пробег на автомобиле 81 тысяча отключение датчиков предстолкновения подлокотник там прикуриватель электронный ручник климат-контроль включение всевозможных систем ну место место в принципе в принципе нормального автомобиля камера заднего вида есть но ну, однозначно она есть да есть камера заднего вида она еще получается идет с траектории также есть сонары на автомобиле сонары. ну вот допустим я давлю на, на тормоз да вот сейчас на тормоз не давлю смотрите нажимаю на тормоз задние стопарики у нас сами загораются ладно интересного понемногу давайте посмотрим на на багажное отделение ключики так, ну, собственно, вот оно, вот багажное отделение. Кстати, ребят, машина вся целая, пробег родной. Делался задний бампер. Остальное в автомобиле все целое. Запаска есть у нас там или нету? Поднять неудобно. Да, есть у нас бананчик обычный. Все, кладем, опускаем. Так, идем дальше. А, так, и вот, вот нашли. А, нашли еще одного аккорда нашли ключи это в 15 год двухлитровый гибрид 1 миллион триста пятьдесят тысяч рублей есть даже люк также бесключевой доступ кожаный салон кожаный салон здесь тоже идет кожа здесь под дерево под дерево здесь бардачок идет даже с замком ну интересно интересно согласитесь внутри давайте посмотрим сколько места у нас сзади сколько места у нас сзади сзади тоже у нас идут кожаные сиденья здесь у нас идет что-то типа пепельницы не что-то типа это и есть пепельница автоматический а, стеклоподъемник подлокотник два подстаканника ну конечно седан такой намного конечно лучше чем какая-нибудь аксио тот же самый он помощнее он выглядит помощнее добротнее я скажу так интересно вот сесть и завести данный автомобиль кстати есть даже память сидений смотрите пищалочки. здесь тоже здесь тоже кожа кнопка старт заводим автомобиль гибрид завелся здесь перед нами просто нереально больших размеров монитор самая мультимедиа система кожаный руль круиз-контроль управление музыкой тоже все работает климат-контроль Камера заднего вида есть, она идет с траекторией. А, включаю заднюю скорость. Левое зеркало для парковки опускается у нас вниз. Есть люк. Место, место, поверьте. Очень много в данном автомобиле. Ну, интересно, но опять же, работает. Сет. Короче, не настроено. Не настроено. Нужно будет настроить память сиденья ну автомобили реально хорошие а, хорошие надежные вот знаете ну не как балалайку куда сел какой-то автомобиль а чувствуешься то что сел прям ну, в такой в добротный реальный автомобиль ну и смотрите на будущее да кому будет интересно а если лейба сама вот это вот аккорда залитая да это значит хорошая комплектация если он просто торчит выпирает да как бы ну допустим как будто на вот это мясо не давить им просто выпирает не залить значит комплектация идет простенько поэтому кто хочет аккорд с хорошей комплектации обращайте на вот эти значки внимания Итак, напоминаю это был 15 год гибрид люк 1 миллион триста пятьдесят тысяч опять же вернемся к теме да то что продавцы там все злые и так далее и тому подобному ребят без проблем подошли попросили посмотреть аккорда дали ключи подошли попросили посмотреть вам показать силфы без проблем дали ключи то есть открывайте заводите хотите катать хотите не катать но кататься мы здесь не будем вот поэтому не надо там говорить то что все продавцы на авторынке злые Итак, интересный цвет туманки раз два три четыре, 5 шесть раз два три 4 5 шесть шесть диодов фара Линза, автомобиль аукционный, сказали, есть аукционный лист лежит в бардачке, литые диски нештатные, зимняя резина, неплохая лобовое стекло, родное подогрева нету, повторители, хром ручки, светлый салон, задняя часть автомобиля, камера заднего вида, есть два ключа. один брелок севший такое такое встречается то что приходишь смотреть автомобиль не смотреть и открывать кстати видели да где у него открывается багажник короче говоря не парьтесь поменяли батарейку и забыли два ключа а, багажный ну, один но она реально большое здесь прям реально просто огромная запаска запаска автомобиля есть Сзади, смотрите в полке установлены колонки дополнительный стоп-сигнал оба давайте сядем посидим ладно испачкаем немножко приятно приятно садиться в автомобиль такое ну в принципе чистенький салон и в салоне реально клёво пахнет Дуечки. пепельницы ну нафиг это пепельница тут не нужно если честно два подстаканника пойдемте на передний ряд сидений отсюда вижу то что руль идет кожаный сиденье идут обычные не электро Спидометр 180 бензобак ну в принципе все стандартно все обычно как и на всех автомобилях климат-контроль автомобиль у нас заводится два подстаканника бардачок мы можно с вами вот так за я думаю что приятно пахнет вонючка тут и кошель японская лежит пепельница прикуриватель давайте посмотрим на аукционный лист так ну судя по аукционному листу автомобиль у нас просто идеальный по кузову. пробег 120 тысяч 119 494 119 506 показывает ладно камера заднего вида есть есть траектории у нас нету очечница зеркало заднего вида ну, здесь у нас идет здесь у нас идет подсветка антибукс нажали он у нас отключился нажали включился э, автоматические зеркала здесь у нас на дуйка раскладом где взял где взял там положил. Ну, пойдемте посмотрим еще, наверное, на сердце автомобиля, на агрегат, на мотор. Регистратор 15 год, мотор 18. В принципе, морда вся целенькая на первый взгляд. Но как бы надо, надо, конечно, проверять. Итак, это 15 год, 18. <coughs> g комплектация 780 тысяч рублей очень много премиум много олеонов то есть вот или стоит вот стоит олеон полторашечный то тоже полторашечный белый цвет резина лето а на литье но не на штатном светлый салон автомобиль закрыт 690 тысяч рублей стоит данный данный олеон inside ну inside это как не знаю тоже да вот Приусы заметили сегодня не снимаем они как ближе хатчбека идут а, вот еще один Алион, он тоже полторашечный тоже на литье на а, летней резине бесключевой доступ этот уже на темном салоне закрыты 715 тысяч рублей стоит вот этот автомобиль а, и еще стоит один Алион. одиннадцатый год полтора полтора литра тоже на литье на летней резине темный салон стоим видите продавцы а вот на вот этой стоянке пишут цену на ухи. Этот стоит 760 тысяч рублей. Смотрите, ребят, вот есть старые, да, ну как старые, Действительно, не... вот допустим, это уже новое. Держим силы, ну, рестайлинг, конечно, глобально да, произошел и морда, и задняя часть совершенно отличается. Жалеем за крылья, не знаю, сейчас куда идем продавца то откроем и как 17 год он идет двухлитровый G салон пробег 9600 километров между салон в пол идет руль штатные литые диски можно сказать новая летняя резина в natic и G салон не обратите внимание задняя часть да вот топори тоже такие и звонен и сейчас попытаемся узнать сколько стоит данный ангит Стоимость 1 миллион, 200 тысяч рублей. Стоит вот такая вот премия 2017 года с двухлитровым мотором. Друзья, на сегодня все, будем заканчивать. Кому понравилось видео, обязательно палец вверх, обязательно подписка. И еще такая к вам просьба. Не звоните, пожалуйста, по ночам. То есть берите разницу по времени, да, разница с Москвой у нас 7 часов. На сегодня все, всем пока.